В новом году желаю вам насыщенной, раздольной жизни, Чтоб процветал и крепнул бизнес, и шла удача по пятам. И пусть кружится голова от счастья, радости, успеха, Поменьше слез, побольше смеха, пусть только вверх идут дела».